Молодые люди, добрый день. Меня зовут Эрик сука, Шоков, И сегодня со мной, да, это не игрок Gambit, но это самый сильный менеджер, которого я видел. Спасибо. Ты, ты же самый большой. Не знаю, наверное. Я не верился ни с кем. Это менеджер команды Gambit. Он живет с ними на буткемпе. Поэтому сейчас я думаю, что мы сможем провести большую экскурсию. Я, честно, очень давно это хотел. И очень повезло, что реально с вами, потому что вы сейчас топ-1 мира. Выиграли позавчера Нави. Стараемся, стараемся, отлично. Поэтому посмотрим, чем питаются чемпионы, как живут чемпионы и как они спят, и что они употребляют, чтобы выигрывать. Согласен? Абсолютно, в каждой строчке. Ну все, пойдем смотреть, что тут творится. Так, это у нас дом. Да, у нас, в общем, на самом деле два дома. Вот они смежные, один и второй. Мы специально это делаем для того, что у нас, как ну, не один состав в Гамбите. Этот дом непосредственно всегда предназначен для CSGO состава, потому что здесь пинг всегда немного ниже, чем другой. У нас и там, и тут интернет, соответственно, МГТС наш. Вот, но uh -huh. говорю, кейсеры отсюда никогда не выезжает, потому что здесь техника как-то чуть лучше лага Инпутлага нет. Здесь нас встречает столовая. И большая кухня. И встречает наш повар. NPC. NPC э, э, Дима. <свят> Слушай, можешь э, что-то э, на сковородке выкидывать, постоянно выкидывать. <свят> ну нет, просто что-нибудь поделаешь, что типа ты. Как, повар. Ну ты как бот в игре. <свят> NPC. <свят> да, Все NPC, да. Да, у нас, в общем, из стафа на ботхемпе всегда есть повар и всегда есть уборщица. Угу. Ну, соответственно, уборщицы понятное дело, что нужно. Просто парни, так как здесь находятся в основном, ну, понятное дело, 24 на 7, но и очень много времени в году, как бы уборка нужна постоянно. То есть у нас здесь не приходит кто-то, а именно живет уборщица. То же самое и с... Uh, повар. Он у нас только один раз в неделю отдыхает, но готовит всегда, вот как бы по заявкам. Он плюс закупает всю еду. То есть у ребят не болит голова вообще никогда ни о чем. Они еще урываются ко мне в комнату обучить. И просят кушать? Не, они просто сидят. После раков, вот поэтому. Интерс на и шфира. Они могут прийти и сидеть часа два. Рассказывай, как играли. Ты заменяешь психолога? Да. Так, ну здесь у нас что получается? Ну, это самый большой холодильник пока, который я видел. Фрутоняне, кока-кола, молоко, KFC. Так, ну и давайте морозилку посмотрим. О, пельмени. Каждые два дня закупается, просто чтобы вы понимали, насколько быстро уходит еда. То есть за счет того, что как бы готовится все из нормальных продуктов, мясо, овощи, фрукты и все остальное, это берем раз в два дня закупается. То есть, чтобы поймать холодильник полный реально, то надо непосредственно после магазина приехать. А кто больше всего кушает? Шир. Могу сказать, что меньше всего кушает, mm -hmm. это сыро. Mm -hmm. А больше, на, на всех… Да нет, все остальные этажи одинаково идет, Нету таких, что вот. белый – ест, ест, ест. Окей. Трехэтажный дом. Yeah. Давай посмотрим, что на других этажах. Yeah. Пойдем. Пойдем. Прошу. Второй этаж. Uh, здесь нас встречают уже спальни. Uh, первая спальня. Uh, Какого это игрока? Серега <laughs> Акси. <It's laughs> Свердокси. Да. Не самое, наверное, лучшее, что можно показать. Серьезно? Ну нет, тут такой бардак. Ну просто это же ребята. Какой, да, да. какой с них под, требовать порядок? У них игра должна быть в голове. Конечно. Здесь Тимоха спит. Ну вот, видишь, у него... Так, как у все... него получше. Так, у в смысле него... получше? У него просто все в куче. Да не, у него... не, это симпатичнее будет. А, ты имеешь в виду про спальню? Не, не, не про спальню, а тут только этот мусор. Но это не мусор, это вещи. Нет, это более-менее. У него своя, кстати, ванная его единственная. Ну, как а, а как выбирали? Не у, совсем, это, это, это просто лакшери. <смех> у них джакузи. Мы, мы эту комнату называем царской. А как вы выбирали? Почему у него самая лучшая комната? Нет, ну они, они свечиваются. Типа, когда-то кто-то спит здесь, да. он переходит в другую, когда-то вон сюда ложится, кто-то переходит в другую. Mm. То есть постоянно. Единственное, что вот закреплено, это вот комната Сереги и Абая. Абая один всегда спит, ну потому что у него там, типа, семья, он там постоянно общается то же самое. Серега у него просто... Единственная кровать, на которой у него не болит спина. Последняя спальня это вот Нафаня с Димой. А, нет, вот это топ-1 топ пока что по... По чистоте. По чистоте. Ну, антирекорд. Ну да, Нафанька он такой, любит мусор как бы оставлять в себе. Сколько квадратов в доме? 450. 450? Это один из главных критериев. Говорю, Последняя комната здесь на этаже, но здесь очень жарко. Это моя Оу. это моя обитель, да. Это очень круто выглядит. Вот, здесь, получается, все комплекты форм. Я вот. не понял. Это нам. Ребят, это, вы это, за здесь играете. даже такое есть. Это что такое? Мы объясняем. Заказ, делали большой заказ на фофраге. Да. И нам просто положили подарки, типа, там было а? да, еще два ножа. Я, я ножи подарил детям, там, своим знакомым. А вот эти игрушки просто лежат. Хочешь подарить? Он, он такой крутой. Забирай. Правда? Правда. Ну, они, они просто лежат. Блин, мне подарили сейчас <с Мишку. Гамбиты подарили Мишку виртуз Да. Так, ну что, осталось это на спальне? Самая знаковая комната осталась. Это игровая и там же спальня. Да? Да. Абай, да, с А Абай там спит, да. Так, поднимаемся уже на третий этаж, и тут нас должна встречать... Самая популярная э, картинка на вебках. Вау, как классный постер. Да. А вот. кто это подготовил? ESL? А, нет, по-моему, это мы делали. Mm. Да, это наша разработка. Ну, слушай, наверное, наверное все-таки возраст, вот видишь, не все-таки топ-1. Да, Топ-1 Абай, второе, получается, помп... Интерс. Да, третье Серега. И последний — это получается Шира плюс. Нафаня. На вот. Хоббит, респект. Так, ну а сейчас самое интересное это игровая зона. И здесь нас встречают такие вот постеры. Давай пройдем экскурсию по а, тому, какие девайсы у каждого игрока. Ну, Серега, я целый так, на то учил. Так. Пит Питерские. Питерские девайсы. Питерские девайсы. А, ты это все с собой брал, или здесь уже все новое взял? собой я навожу все время. Так, это все получается питерское. Ну да. HyperX. HyperX клавиатуры, HyperX наушники Cloud Да. Мышка Зови, EC2. EC2. И Razer коврик. Все разные у тебя, по сути. Мониторы Зови 2546, да? Ну то хоть да. Так, ты, ты сейчас, честно скажу, тренируешься под записью, ну, в плане, чтобы это было... Сейчас я в данный момент зашел, да, но я иногда тоже захожу. Да? Я вижу, я вижу что вы заходите на Сабершок, но не на ДМ, Всякий, носитель, на серфе, на БХОПе, на ретейке, да. Бывает. Причем у меня был день рождения, и мне девушка подарила ежика, вот, и его зовут Алям. Талян? Алям. Алям. Алям. Алям. А почему? Что это значит? Ничего не <смех> лаунтер, да? Ценник э, девайсов Axile э, у вас на экране. Посмотрим, у кого самые дорогие. Mm, да никак особо. На самом деле, для всего время можно найти, если постараться. <смех> нормально все. <смех> <смех> все нормально. Ну, как-то получается совмещать. Да, там в принципе все хорошо. Единственное, что иногда просто времени там не хватает. Ну, там, хочется больше времени наверное, провести, но турниры или еще что-нибудь. Вот, а так, в принципе, все нормально, справляюсь. Ну, меньше времени семьей провожу, а так все нормально. Небольшая рекламная интеграция, сейчас она на сайте KSFail, это сайт, где есть краш, где есть джекпот и где есть колесо. Да, это самые легендарные режимы. Я поставил на джекпот сейчас 30 долларов, поставлю в колесе на X3 и в краше поставлю на коэффициент 2. Заберу на 1,50. 1,50. Я забираю, и мы получаем прибыль здесь. 8 секунд до джекпота. И кодецо у нас x3 должно быть зеленым. Uh, Но ну нет, нападает падает x5. Uh, к сожалению, я здесь в минусе. А в джекпоте у нас. А в джекпоте мы выигрываем с процентом 92. В целом, <сил> в целом, я ничего не выиграл. Я рискну сделать очень плохое дело. Я поставлю 74 доллара на x2. Главное x2 синее. Да вы рофрите. Хорошо, делаю x3. Боже, это просто гениально, ребят. Мы просто вернули ту сумму, которая была. Ну, чуть поменьше. Ссылка на кайсфол есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Мне кажется, это бред. Ну, потому что, в первую очередь, профессионалу самому должно быть известно, что ему лучше, что нет. Для этого и берутся сильные, сильные кадры, ну, в команду. Ну, я к этому отношусь нейтрально. Ну, типа, если они рассчитывают под результат, естественно, это нормально для меня, мне кажется, это не особо, не особо правильно, не особо тактично. Как-то неудобно немного. Ну, конечно, если что-то случается серьезное, это лучше организации знать то, что какие-то эмоциональные проблемы могут быть все такое. Ну, я даже не знаю. Я, кстати, такого не слышал. Ну, Но... да, я думаю, это нормально, когда все друг друга знают и. В принципе, ну не прям там в подробности, понятное дело, но я думаю, что это здорово, когда все так, как семья, может быть, знаем друг друга. Mm, не знаю, думаю, но ну, так не должно быть. Руководство не должно знать. Ну и не обязательно, если игроки сами делятся, то нормально. Mm -hmm. Ну, у австралийцев именно, я не знаю, у них руководство, я не, ну, в подробности не вдавался, но это неправильно я считаю. Хаппер О, нет, не Хаппер Экстрифай. Это эк эксклюзивные девайсы, которых нет в России. Шведский ä, производитель. Экстрифай. <-tri -fi> да, да, да. Тебе не нравится, потому что... Мне Бай посоветовал, <с -tri -fi> когда кто-то к нам в команду пришел. <с -tri -fi> я... <с -tri -fi> так, ну он снова тренируется на Сабиршоке, ребята. Конечно. Я не просил. <с -tri -fi> <с -tri -fi> так, а, получается, тоже, Один, не те же, да, экраны? Да, у нас одинаково всех. Так, а коврик у тебя Зови? Да. А, и мышка? Зиген, MP01. Что? Это новая, типа, ну, да, сотрудников Зови. А у тебя сейчас кресло отличается от всех? Да. Почему именно так? Потому что, когда я начинаю спреевить, у меня локоть ударяется ну, об стол и у меня АИМ плохой становится. Вау. Хм. Поэтому альтернативу попили этот стол, Пока удобно. Так, окей. Ну, пока что, предположительно, у тебя самый дорогий девайс. А, и наушники колода вторые, да? Да. Окей. Так, ну что ж, сейчас посмотрим. А, клайтура в, вармела или что это? Нет, это а Daki сейчас скажу. А Даки HyperX Daki? Daki One Fgp, uh, RGB TKL Live. Ага. Ну, мышка, как у Димы, Zigen Vaxi, FNK0. И наушники HyperX Alpha. Ну и здесь коврик HyperX плюс держатели плюс держатель зовет. Окей, okay. ну нет, не особо много трачу. В основном все уходит на там одежду и еду, там такси. Особо больше ни на что не трачу. Ну, там какие нибудь может просто там развлечения. Вот а особо так больше ни на что не трачу. В основном откладываю. Ну я особо так не трачу. Если так подумать, ну, я только купил PlayStation 5 из самого дорогого. И, в принципе, все. А так я просто коплю на квартиру. В Москву или в Питере. Ну, я в основном пытаюсь копить деньги. Хочу себе квартиру купить когда-нибудь. Мечта такая. А так, в основном, у меня траты на переводы там, маме, семье, кому-то. Вот так. У меня э, два бизнеса. Недвижимости есть. Э, э, там, родителям квартиру обновил. Вот только в этих э, направлениях. Там что-то себе купить дорогое, я пока еще нет. Ну, я имею в виду, у меня нет пока там своей личной квартиры, которую я хочу. Вот сейчас я на этой цели. Ну, я поставил себе эту цель, и сейчас я, грубо говоря, тоже уже хочу купить себе квартиру. Ну, скажу про бизнес. Первый бизнес это кофейня. Это кофейный островок. Это такой пробный бизнес с другом. Вот. Второй бизнес это киберлаунж. Ну, там компьютерный клуб там кальян, там и можно посмотреть игры, трансляции, там и как раз кофейни внутри. Я больше храню. Я для себя выбрал такую цель. Я себе большую часть денег от зарплаты откладываю, и от турнира, соответственно, меньше я могу потратить на какие-то вещи. Ну, карта не особо лично мне нравилась. Но Ancient я играл только, когда миссии в операции делаю, и мне показалась карта какая-то... Не особо competitive, мне кажется, ее будут обновлять, и тогда будет все прикольно там. Я вот вчера говорил пацанам, а, мне в твиттере отметили, какой чувак видео про меня взял. Оказывается, в мире самый большой рейтинг по, ну, по статистике у меня на трене. Mm -hmm. То есть я лучший игрок по статистике на трене. да. Я такой думаю, блин, вот это потеря, конечно. Все, минус ходит. Не, на самом деле, я так подумал, ну скучно. Ну смотри, нюк меня бесит карта реально, ее надо убирать и трейн инферно реально три карты, которые я терпеть сейчас не могу. Ну, мне кажется, это связано с тем, что у меня ну что там интересно происходит, что нового. Но ну, все одно и то же. Битва за банан, то выиграл банан, выиграл игру. На трене все раунды выход выход на бейсет, ну типа б легко выходить. И мне не нравится эта карта, в принципе, она не не подкована тактически. Вот. Это три карты, которые я бы убрал. Трейн минус ушел, нюк говорят, ну будет э, изменение, правильно? Ну и Inferno, ну, битва за банан. Я просто сам на банане играю, мне не нравится это все. Ну, это, конечно, очень интересное решение от Valve, я считаю. Вот, ну я Enchant вообще раза там три играл, когда миссию проходил. <laughs> вот. ну Train мне не особо на самом деле нравился. <laughs> вот, ну посмотрим, что будет интересно на самом деле. Когда что-то новое, то всегда это так сказать, челлендж для всех. И посмотрим. Ну, для меня лично я думаю, что это не очень. Потому что карта не та, которую нужно было убирать. Я думаю, Мираж, вот если бы убрали, было бы неплохо. Но я думаю, мы будем играть новую карту и будем тренировать ее. Прикольно. Ну, типа, новая карта. Мне нравится новая карта. А не обидно за трайм? Да, нет. Ну, типа, убрали и убрали пофиг. Нафани, проведешь экскурсию по Король. своим девайсам. Значит, это вармилка. Смотреть самому не помню. По-моему, Бенджи Notter, что-то такое. Классная клава, только единственное, что мне шифт не очень нравится, потому что он длинный, и у меня специфически, специфично, короче, нажимаю на кнопки, поэтому у меня иногда он отжимается. Вот, mm -hmm. но сама клава очень клевая. Были уже проблемы в матче, когда Ну, я... бывает, это... типа, я на шифте или на контрре ползу, и у меня из-за того, что я нажимаю, типа, прям на самый край, Типа, а кнопка она здесь. Mm -hmm. У меня Отпускается. бывает да. Mm -hmm. И неприятные ситуации возникают. Но в официалке пока такого не было. Так, беспроводная. Две беспроводные мышки на всю команду. Uh, Razer? На Razer. Это э, что? Это Но на самом деле, короче, у Logitech просто, если вам оба я мышку, например, взять. Пойдай мышь на секунду. Короче, у Logitech есть проблемы. Короче, у меня, у, меня, у, меня, у, меня, у меня хват просто очень своеобразный. Я держу палец здесь. Если сильно здесь нажимать, то продавливается мышь. И бывает дабл крик это. Поэтому я тестил G-Pro, а мне просто из этого не а Viper, типа, но он, по факту, ну, мне очень комфортно в нем играть. Uh -huh. Я на нем играю, наверное, уже где-то полгода. Коврик Logitech и наушники HyperX X. S. S. Так, ну, понятное дело, что на FAN здесь точно рекордсмен по цене за девайсы. У тебя всегда был фетиш? У тебя всегда был фетиш на этот? Нет, я просто тестировал разные вещи. Мне просто вот конкретно эти девайсы понравились и все. Я не особо не смотрю на ценники, когда я что-то беру. Так, здесь у нас все те девайсы, которые были в Питере. Нет, Нет? ну коврик точно остался. Ой, ну, точно ты новый купил опять. 5 да, да? да. Слова, если что, сейчас будут Хоббита из интервью год назад. Коврик у нас Steel Series. Всегда. Всегда. Всегда. Почему? Никогда не меняю. А. меняю. Ты никаких. покупаешь новый каждый раз, да? Всегда новый. Так, сколько раз ты его купил уже после того интервью? Где-то это третий, наверное. Офигеть. Я нереально реально. 3... Я вот сейчас поменять собираюсь. Он же свежий. А куда ты деваешь? Нет, вот видишь? Вот эта сторона, она... А, да, вот игровая, здесь, игровая да. да. Быстрее, ой, медленнее, короче, угу. двигается, чем, например, здесь уже. Угу. Вот. Мог, можно перевернуть. Это у тебя разве было так? Нет, Нет, другая, ты, да, ты снял э, кнопки, чтобы не тыкать по ним? Нет, это вообще не так. А, потерял просто? Да. Он мне просто сейчас начал ковырять. У него пальчики маленькие, понял? она как-то засовывает, как-то вытаскивает, короче. Я не нашел ладно, думаю. Но они неиграбельные. Да, они неиграбельные. Представь, оно у тебя у USD будет. Именно в USD убрал. Ну Наушники клауда вторые, опять же. И получается, хоть кто-то сидит на мышке Logitech суперлайт. Такие дела. А, ну и клавиатура. Почему? Она слишком, слишком длинная. Мне нравится. Я, наоборот, не могу на, на коротких, понял? У mm -hmm. меня, короче, типа, я по фэн-шуюсь типа, Я вот так ставлю пауз, чтобы, чтобы она ударялась в коврик. Если будет короткое, то оно будет вот так, правильно? Да. Тогда я не могу понять, как я сижу. А так я понимаю, как я сижу, когда ударяю в коврик. С разрешением играю, потому что я много разных тестил, и мне больше всего именно картинка понравилась на этом. Ну и, соответственно, стреляю неплохо на этом разрешении. А прицел у меня уже давно свой. Ну, я супер давно его поставил, даже не помню, каким образом я его выбрал. Иногда тещу какие-то, у конкретных проигроков. игроков К крышу, так сказать, при прицелы, но редко. Разрешение у меня BlackBare 1280 на 960. Ну, это связано с тем, что раньше у меня был квадратный моник, я играл в 1.6, ну, это как-то просто с привычкой пошло. Вот, то есть в таком квадратном, в квадратной картинке играть. А прицел я как-то давно зашел на вот эту карту, где можно менять прицелы, и там все прицелы про игроков и так далее. Вот, и там я... Просто как-то нажал на чей-то прицел и там уже под себя его как-то там настроил. В общем, так и получился, и больше я особо не менял, только гэп вроде менял. И все. А сейчас я вообще настройки почти не меняю, поэтому я там не слежу особо за чужими конфигами и так далее. Ну ладно, скажите честно, короче, гамбит, когда пришел, менял, играл на своем 1608, с которой ты приходил, ну, я тебе показывал. Ну, что-то не то, мне не прям шло, и плюс вот это давление, стресс, то, что как-то со стороны, все как-то скапливало, мне плохо было, как тяжело шло. Потом я что-то сижу, смотрю, как Coldzera там играет, как он уничтожал нас со времен Гамбит там, когда мы с, ну, старый Гамбит. Я такой, а что я его настройки просто не скопирую и не вставлю? Я же люблю Coldzera, и стиль мне его подходит. Ну, естественно, я фанат Гитрайта, right, это, это факт. И вот Гитрайт right играет на 1280. И колдзер, я такой, все, я точно буду ставить это разрешение. И мне без разницы, я просто привыкну. А по прицелу просто колдзер на прицел поставил, и у меня как-то пошло. И все. У меня сейчас разрешение 1280 на 960 стретчат. Ну, как-то я не знаю. На каком пойдет, я просто встречу. Смотрю. Если, например, условно говоря, я неделю хорошо поиграл в тренировку, то оставляю все. А так часто меня, потому что как-то... Надоедает, что ли, как-то? Что-то новое ставишь, как-то интереснее сразу играть. Разрешение я просто... Ну, девайс был самым стабильным игроком в течение, там, пяти лет, да, условно говоря. Я взял у него настройки. И раньше следил за джеймом. Ну, прям много следил. И взял у джейма настройки и играл с ними. Ну, конфиг у меня свой, ну, я там адаптировал, и нормально. Прицел я меняю. Ну, у меня не часто один. А как это когда ты пометить... Вот когда чувствую, что я уже не вижу, как бы... Не Фокус не ловлю на прицель, то меняю. Там цвета, размер, ну и все в этом роде. Да, я думаю, нет, это все индивидуально. Кто с чем играет, тот. Ну, кто с чем хочет, тот система играет, вот так скажу. Нет, думаю, нет. Ну, нет, нет. Ну, мне кажется, что нет, потому что для каждого свое. Да и особо игра так. Ну, хотя немного зависит от разрешения, но я думаю, прям метовое, что нет такого. Я думаю, есть. Я не знаю, с чем это связано, но все лучшие игроки мира были на 1280. И сейчас, как то мета пошла, где стрелки играют на Full HD, на Full HD. Я не знаю, с чем это связано. Это просто, я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, есть такое понятие. Вот когда-то было мета 1024 Black Bars, да? Потом 1280 Stretch, 1280 Stretch по сей день, ну, типа актуально. Сейчас опять где-то 1024 Black Bars и э, Full HD, вот я говорил. Но ну, мне кажется, особо нет такого понятия. Просто раньше почему-то все играли на Black Bars, потому что в другие версии тоже играли Black Bars. В том поняли то, что можно играть на стретч, ты как-то там попроще. Который сейчас? У вас у всех у шифта выключен? Мне обратились F5. На других, это да, Часто, да, нажимается? Конечно. Один лайфхак, который ты можешь посоветовать, ну, как к слову вот. с шифтабом? Ну, с шифтабом это точно, потому что на шифте ходишь и, например, хочешь на рейтап и тяру. И выскакивает А, например, с нападом удобно можно бинвестать вообще без проблем. У меня здесь закупка на гранату. Uh -huh. Вот. Ну и, ладно, еще один лайфхак. Ставьте там дымовую гранату, например, на какую-нибудь букву. Или моник тоже, чтобы не нажимать 4 раза 3. Вот. Нереально не лайфхаки. Так, у меня лайфхаков нет, к сожалению. Я обычная работяга. У меня нет ничего. У меня только шампрово есть. А, а, да. как а, а как чистить карту открою? А как чистить карту открою? А у меня, кстати, да, у меня, когда я стреляю, ну. У меня сразу чистится кровь, типа. А на какой кнопке? А, на выстреле? А, да, да, а, а, да. Еще один. Вот еще один лайфхак, видите? Слушай, у вас сейчас будут праки, как вы будете тренироваться? Ну, То есть, вы, что, ну, чтобы не мясом быть, что да. вы должны сделать? Ну, DM там, я DM не играю. Мы играем специальную карту, не можем озвучивать. Кайзгу хап, Не-не-не, там секретная, секретная. А, все, я не слышал про эту карту. Ну, я обычно всегда играю, я мало очень DM играю. И смотрю там, если есть время. Они играют, если что, карту плач от Сибиршота. Вот, где можно <с повторить момент проигрока не в именно. Если что, вы можете повторить момент символов прыгнуть с кэша, убить двоих. Ссылка будет в описании на эту карту. Вот демонстрация. Вы же про него, да? Да, конечно. Отлично. Ну, как я только пришел, я уже увидел потенциал. Я сейчас скажу, я так, ну, со стороны не знал же парней. Я знал, что они играют, вот, играют. Ну, хорошо играют. И как-то... Я же не коммуницировал с ними, я не слышал, как они разговаривают, как они ведут себя в игре. И когда я пришел в команду, я увидел это, я понял, мне надо многому научиться, чтобы догнать их. Там понятно, что у меня есть скилл, понимание, но в таких э, моментах, как дисциплина, профессионализм, да, там, как правильно разговаривать, инфу давай, они мне многому научили. И поэтому я тогда уже понял, если я дам им то, что у меня есть. Они мне дадут то, что у... они вот натренировались за это время. Ставнится и будет что-то прикольное. Да нет какого-то такого осознания. Просто играем и играем. Я особо не запарюсь по поводу рейтинга. Ну, честно, после Котовицы, когда мы выиграли, я всегда хотел, чтобы моя команда именно, мы были лучшими в игре. И когда мы выиграли Котовицу, я понял, что вот сейчас мы можем там еще стабильно выступать на... Продолжительное время. Поэтому сейчас это круто. У меня лично это было, когда мы выиграли Херойков на квалах к Бласту, потому что получается то, что мы всех выиграли из все команды. Так, постепенно. Не знаю, не сразу даже. Даже до сих пор как-то ощущения странные. Но непривычно, в общем, видеть себя на первом месте в плане... Вот. Ну, в общем, постепенно, ну, не, не знаю, месяц, я думаю, точно, и все нормально. Ну, я думаю, нам будет сложно в плане, в плане того, что у нас будет, наверное, какая-то нестабильность на выступлениях на турнирах именно. Но в течение, там, трех ланов, я думаю, мы будем такой же уровень игры показывать. Но посмотрим. не mm, думаю, что прям хуже. Ну, по факту, если смотреть, у нас… До этого, когда мы играли еще супер, особо результаты не отличались на ланах и в онлайне. И учитывая то, что у нас пошел рост в онлайне, я думаю, на ланах мы будем играть точно лучше. Думаю, будем больше нервничать. Ну и остальные команды будут тоже нервничать. Посмотрим. Там будет, скорее всего, решать, кто более спокойный, кто более уверенный в себе. Ну, честно, может быть, мы будем немного больше волноваться в играх. Ну и играть там не свою игру или что-нибудь типа такого из-за волнения. Ну, я думаю, у всех будет ресет, так сказать, потому что у всех давно не было ланов, и, в принципе, все будут приблизительно ну, на, на одинаковом уровне, вот. Ну, я, опять же, я никогда с ребятами на лане не успал, но я считаю, что мы на лане, <с doit> в какой-то степени, знаешь, ну, на 50%. Конечно, это не сцена, это не люди, это не давление, то, что ты летел там 10 часов и вот проиграет за два часа, ну, это, конечно, я не знаю, как ребята перенесут, но... Зная их сейчас, пару турниров, если мы первый не стрельнем, второй точно будет лучше. Если второй не, не стрельнем, ну, не выиграем, то есть, то третий мы точно должны будем забирать. То есть, ну, как минимум, финал выходить. Так, okay. Лайфхак, да. Лайфхак, да. лайфхак, Симов, он ну, Бинды на гранаты, как Север сказал, чтобы сразу гранаты доставать, не светить и на руки бинды чтобы тебя не закрывала обзор какая-то рука, когда ты что-то mm, сер... и это... на радар там бинт, вот, это интересно, чтобы а? проще было с пакетом разобраться в проходе, чтобы видеть, где твои челы подальше, поближе все Угу. Mm -hmm. Хорошо. Получается, каждый дублирует чужие и дополняет свой, прикольно. Короче, у меня есть волшебный бинт, вот на эти две клавиши. Один бинт – это вот такой, yeah, вот это. общак. Ты отправляешь медвежонок? Да? да. Самый полезный бинт на свете. И один вот такой. Окей. Самые два полезных. Так, окей. В, как, в каких случаях отправляешь первый? А, который медвежонок? Да. Когда зарезал кого-то. Да. А, вот вот. Этот... а когда вот этот, это когда там, человек свой тиммейта убил. Можно вот это отправить. Самый полезный. Да. Это, короче, дизморальный оппонента. Это стратегический, стратегические. стратегический. Вот. Потом, значит, еще есть лайфхак. Еще один очень-очень важный лайфхак. Короче, смотрите, да. Все уже сказали, что нужны бензиногранаты, да? Но никто не сказал, что нужно заанбиндить клавишу, чтобы писать в общий чат. Вот. Нужно ее анбиндить. Почему? Потому что ты можешь в чат написать b, а ты написал в общий и все обосрались. Завали. Пиздец. Почему везде хейтеры, я не понимаю, везде хейтеры, везде хейтеры Выиграли нами, вот это Везде, везде хейтеры, я в тильте Я просто в тильте, ну реально Да я не знаю, я без лайфхаков живу, оказывается Ты с Казахстана, бро да. Это уже лайфхак Ну короче, есть лайфхак, это вот поиграть, пицца игры шансервера Да не, на не хочет поиграть, реально, Я типа для меня важно, чтобы Левая рука у меня согрелась, а не про правую, чего ну, здесь, ну, два пальца все работают, а левая, вот, считай, ну, все пальцы. И иногда бывает, что у тебя рука наверное, деревянная, особенно у меня руки холодные, и, типа, нормально зато. Все, Хорошо. Ну, если честно, мое лучшее хобби, о чем я думаю очень много, это, ну, давай не будем говорить об игре, потому что это всем понятно, то, что Counter-Strike я люблю, все дела. Ну, после этого, ну, естественно, семья, но это не хобби. Семья, это как, это как дышать, знаешь, это должно быть. Я очень часто, честно, заморачиваюсь на вот, вопросах, связанных с финансами. Потому что у меня сейчас мечты свои есть. Я там в Америке побывал, когда пожил. Я как-то, ну, там был в Принстонском университете, в MIT, э, в Гарварде был. И как-то я проникся этой атмосферой такой, а вот сейчас у меня дочь. Я такой думаю, я хочу, чтобы дочь училась где-то там. А это, ну, это деньги. И, в принципе, сейчас ну, деньги многие вопросы решают, поэтому... Мне сейчас нужно не только думать о успехах, о а то чтобы быть там легендой, да, истории, но и все-таки о, о финансах нужно думать тоже не, не меньше. Не, я как Флэйми, у меня нет никаких хобби. Вот это вот грустная музыка на фоне и все. И смотрю иногда фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike. Mm -hmm. Да, просто стараюсь как-то развиваться там, всесторонне и все. Ну, пытаюсь читать, иногда спортом заниматься, что-то новое для себя узнавать там, думаю, куда может деньги вложить там и так далее. Ну раньше это были танцы, а сейчас, я думаю, спорт наверное. -хоп. Хип-хопом я занимался. Но. Именно хобби. Ну раньше играл в баскетбол, но ну, не так, чтобы сильно, но играл. А сейчас ну, планирую бегать начать, и все, если такого больше нет. Посредством просмотра демок или же на тренировках, когда играешь против команд, тоже там видишь, что-нибудь э, люди делают, и ты как-то от этого, может, даже свое что-то придумываешь, там, ну, что-то заметил, и как-то это преобразовал, подходящее под себя, и, ну, в общем, появляется что-то новое. Ну, от вдохновения зависит. Я, например, ну часто каждый день что-то могу новое придумывать, в связи с тем, что я там сплю, мне скучно. Я сейчас левые игры не играю, ну, в подсторонние, я как-то завязался этим, я как-то легче читал, когда я перестал играть. И вот так думаю, а что бы добавить? Вот так прикидываю теоретически там, картину, э, визуализирую как-то, как это будет происходить. Так, ага, прикольно. Прихожу, рассказываю, пацаны там фиксируют, ну, фиксят, фиксируем, пробуем, работает, делаем. Там, приходит э, аналитик там с тренером. О, вот такая тема, типа, ну, они там гранаты придумывают. Давайте сделаем, вот мы сделали недавно на, на турнире, очень круто. Там Дима увидит, там Дима у нас демки много смотрит широ. Я он такой, вчера увидел у Хероя, там такую классную фишку, давайте попробуем, давай. И мы так каждый день стараемся обновляться. Ну, он последние игры вообще прям хорошо играл. Я, я считаю, что он, ну, как минимум уже талант есть, правильно, раз он показал, что может. Просто у него какие-то, видимо, ментальные какие-то барьеры есть, психологические... Какие-то блоки, которые ему нужно пофиксить, и он будет супер топовым ну, игроком, потому что ну потенциал уже очевиден. Супра индивидуально суперсильный чел. Ну, типа, наверное, ну, один из самых сильнейших, вообще, которых я знаю, именно если брать индивидуалку. Но он очень. У него есть тараканы в голове, скажем так. Если он с ними справится, то он будет очень сильный игрок. Супра хороший человек в жизни очень. Веселый, позитивный, сам был у нас такой активный. С ним можно было всегда вне игры время провести хорошо. И он лучше всех стрелял из нас, двигался. Ну, то есть, очень четкие движения у него были, очень хорошо стрелял. Ну, хорошо играть в Солон. Супра — хороший игрок, у него сильный АИН. Но ему нужно, мне кажется, работать над ментальным составляющим. Вот. Потому что, ну, в общем, да, и тогда, я думаю, ну, нужно, в общем, копаться в себе, мне кажется, и находить вот какой-то, не знаю, баланс, может быть. Хороший игрок, просто так получилось, что из-за коронавируса и неудовлетворительных выступлений на РМРе, на прошлых турнирах вот так получилось, что его брали. <свы> Лучший игрок, по твоему мнению? Симпл. Симпл. Саша Симпл. Симпл. Так, вопрос. Здесь у нас сколько квадратов? 450 в каждом доме. И сколько стоит здесь месяц? В суммарном вместе с коммуналкой и с арендой где-то полмиллиона вместе на два дома. Сколько вы еще будете на будкемпе? Вечность. Хочешь домой? Да. Отпустите, пожалуйста Уже скоро, скоро осталось Если что, год назад мы снимали интервью с Хоббитом И там было такое вот в конце задания. Если Хоббит выиграет мажор Он в конце, когда выйдет на сцену Скажет, что он тренировался на Собиршоке Поэтому и выиграл Вот такие вы дела Ты это не забыл? Нет, не забыл если что, мы это обсуждали, когда он еще играл в «Винстрайке», что ты будешь сейчас на топ строчке топ-1, ну, правда, но ну, это было не… Это ну, коэффициент, наверное, 15 был. Больше. Больше. Но это, правда, реально выстрел. Не, коэффициент на провал был один и один. Да. Но, по сути, вы сейчас реально выиграли чемпионат мира, потому что там все были команды. В принципе, да. Но это, конечно, не мажор, но близко. Очень близко. Из самых исторических кубков это ну Просто мажор это статус конкретный, да, Катавица, да. она наверное, -то точно чемпионат, а да. не меньше. Да. А Бай хотел закричать, когда вы выиграли, да, Катавица? В а, гол позже пришло почему-то, угу. но по идее она того стоила А у тебя было интервью? Нет. А, а как ты хотел закричать? У Латынина. У него на самом деле его эмоции очень сильно захлестнули то есть там вряд ли что-то вообще помнило. Ну, по сути, на этом можно заканчивать. Такой вот получился ролик с буткемпа «Гамбит». Надеюсь, вам было интересно. Мне было максимально интересно. Это реально было круто. Поэтому Все. спасибо. Круто, а если понравилось. Поиграем. Как У, у нас сильный. исторический будкемп Получается.